Приветствую на канале Шарабара. Что-то давненько не было видео про холодное оружие. И я так подумал, что это надо срочно исправлять. Непосредственно к этому и приступим. Кинжалы. Эта история началась во времена, когда человек учился обрабатывать камень. В бесконечных племенных столкновениях и войнах выяснилось, что верный способ убить или ранить противника – нанести ему колющий удар. Собственно, с этим не поспоришь. Кинжал во всех частях света создавался как простейшее колющее холодное оружие. Его можно было закрепить на древке, как наконечник копья. Египетские кинжалы были длинными, от 30 до 40 см, но обладали небольшим пределом прочности. Задняя часть клинка вставлялась в деревянную, или сделанную из слоновой кости рукоятку. Затем рукоять украшалась различными сценами боев и охоты. Более длинные клинки были, скорее всего, ритуальными, поскольку для боя они просто не годились. В Европе же самые лучшие каменные кинжалы изготовлялись в скандинавских странах. Они более широкие толстые по сравнению с египетскими. Клинки делали из желтого, янтарного, коричневого кремня или черного, зеленого, красного и белого кварцита. Самые древние скандинавские клинки были почти ромбовидными, причем один из острых концов слегка сглаживался для лучшего соединения с рукоятью. На американском же континенте ацтеки, жившие на территории современной Мексики, также делали кинжал из темно-зеленого или черного обсидиана, а рукояти покрывали сложным узором. Каменные ножи и кинжалы широко использовались и после появления металлического оружия. Тем не менее, у таких клинков был один серьезный недостаток. Если они ломались, то подчинить или отточить их заново просто невозможно. С открытием металлов для изготовления оружия стали использовать медь. Но это мягкий металл и чтобы клинки выдерживали нагрузку или их делали толстыми и широкими. Появление бронзовой металлургии позволило делать более прочные изделия. Хотя планка велась почти наугад и в полученном составе могло содержаться от 2 до 20% олова. Как трудно догадаться, чем больше олова добавлялось в медь, тем прочнее становился кинжал. Появление металлических рукоятей решило проблему надежного соединения рукояти и клинка. Для воина жизненно необходимым было безопасное крепление рукояти. В ранних образцах кинжалов рукоять крепилась к клинку за клепками. Крепление черешкового клинка оказалось более прочным, но самой надежной стала конструкция с черешком во всю длину рукояти. Их изготавливали из кости или рога, иногда оковывали металлом. В средние века кинжал носили представители всех слоев общества. Он служил для самообороны, был столовым прибором и украшением. В Испании и Италии получили распространение кинжала для левой руки, которые помогали отражать удары противника при фехтовании. Собственно, чтобы научиться владеть кинжалом, не требовалось такого обучения, как, например, со шпагой, с мечом. Еще в 16 м первой половине 17 веков он оставался в Европе широко распространенным холодным оружием, как среди военных, так и гражданских. Как таковой существует два вида кинжалов с прямым пленком типа КАМА и кривым БЕБУТ. В разных странах стальные клинки камы имели собственную форму и предназначение. Например, распространенный в северной части Индии и Персии пешкапс с клинком Т-образного сечения служил для пробивания кольчуги. Для нанесения колющего удара кинжалы обычно имеют суживающийся клинок, часто обоюдоострый. Разнообразие очертаний клинка очень велико. Некоторые стали традиционными для определенных районов, другие диктуются материалом изготовления. Но главные типы такие. Широкий треугольный клинок, такая форма компенсировала мягкость металла. Узкий треугольный клинок, считается идеальным для кинжала. Тяжелый листовидный, изогнутая арабская джамбия, дважды изогнутый клинок, Такие были распространены в Индии и в Персии. Асимметричный малайский крис, чаще всего его клинок волнистый, но не всегда. И клинок в форме боуи. у него спинка срезана, чтобы конец можно было сделать обоюдоострым. Строение кинжала. Европейский кинжал состоит из следующих главных частей головка, рукоять, щиток гарды, выступы гарды, желобки, долы и тупая часть клинка. Рикассо. Кстати, хочу добавить еще вот что, так как кинжалы как правило были небольшие, их можно было удобно проносить с собой. Притом спрятать можно было много куда, но один из самых распространенных вариантов скрытого кинжала это спрятать его в рукаве. И именно по этой самой причине люди в прошлом, когда здоровались, они пожимали друг другу не руки, не ладошка а ладошку, а хватались выше кисти. Именно для того, чтобы тем самым проверить нет ли там затаенного кинжала. Чуток истории, это, конечно, хорошо, классно, интересно, но какие же есть виды кинжалов? Конечно, все рассматривать не будем, потому что их, ну, слишком много банально. Поэтому я продемонстрирую примерно стюжину самых интересных, на мой взгляд, конечно же, и распространенных. Скинду – предмет национального шотландского мужского костюма. Небольшой кинжал с прямым клинком. Сам кинжал называют черным, по цвету рукояти. Хотя предположение, что название связано из-за его скрытого ношения, так как его прятали за голенище, за подвязкой правого гольфа. Головку рукоятки часто украшали полно драгоценным камнем. Эшкапс. Распространенный в Персии и Северной Индии кинжал Т-образного сечения и предназначен для пробивания кольчуги. На территории Ирана подобные ножи появились лишь в конце 17-го, начале 18-го столетий. Восточно-чжоуски. Бронзовый китайский кинжал эпохи династии Чжоу, то есть это примерно 600 лет до нашей эры. В эпоху восточного Джоу в Китае произошли крупнейшие экономические и социальные перемены, чисто для сведений. Танто — Однолезвийный японский кинжал с маленькой цубой. Цуба это наподобие европейской карты, претоначалось для прикрытия руки. Кроме того, она является наиболее примечательной в декоративном плане. Обычно цуба имеет вид круглой или овальной пластины с узкими прорезями в центре. А с 13 века они украшались ажурной резьбой, насечками, инкрустациями. Танто по большей своей части использовался самураями. Но его носили и докторат, и торговцы, как оружие самооборота. И собственно для японцев это не кинжал как таковой, а короткий меч. Кама. Кинжалы, использовавшиеся у народов Кавказа, Закавказья и Ближнего Востока, а также как разновидность в Российской империи. Клинок короткий, прямой, обоюдоострый. Вдоль клинка по центру идет узкий дол. Сечение клинка линзовидное. Клинок плавно сужается к острию. Катар. Индийский кинжал-кастет тычкового типа, его другой вариант названия – джамадхар. Обычно двулезвийный, прямой, широкий или узкий, треугольный или клиновидной формы, часто с усиленным боевым концом. Снабженный двумя близко посаженными рукоятями и длинными хвостовиками, идущими вдоль обеих сторон запястья и предплечья. Он позволял наносить самый мощный удар. Уш-дагер. Обычно скрытого ношения, предназначенных только для тычковых ударов. Небольшой, как правило заостренный с двух сторон кинжал с поперечной Т-образной рукоятью. Текаги. Специальные приспособления в виде когтей кинжалов, крепившихся на внешней стороне или внутренней стороне ладони руки. Оружие из арсенала Синоби, то есть ниндзя. С их помощью можно было не только быстро взобраться на дерево или стену, повеснуть там потолочной балке или разворотить глиняную стену, но и с высокой эффективностью противостоять воину с мечом или другим длинным оружием. Крис. Кинжал с волнистой формой клинка появился на острове Ява, распространен по всей Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии. В 12 веке Крис впервые выделился в особый вид холодного оружия. Этот кинжал славится необычным способом изготовления. Он содержит углерод и никель, и неоднородная его структура дает особый узор, который проявляется после протравливания клинка в растворе из мышьяка и сока лайма. Число изгибов всегда делалось нечетным. 7 или 13. В зависимости от того, какая фигурка была вырезана, на рукоятии, каким был узор на клинке, кинжал приносил богатство, удачу, охранял владельца от неприятностей. Символика, которую нес в себе кинжал, должна была подходить владельцу к его статусу. В противном же случае кинжал приносил одни лишь беды. Кроме того, кузнецы часто изготовляли крисы для убийства конкретного человека. Мужчины носили при себе один крис. Женщины также могли носить их, но их кинжалы были меньшего размера. Эгрессы очень часто ломались, но технология позволяла собрать новые из имеющихся частей. Скромосакс. Железный кинжал Франковый Саксов. С 15 по 18 века использовался как кинжал для левой руки. Большая толщина клинка позволяла не только наносить мощные колющие удары, способные прорубить кольчугу, но и использовать для парирования ударов противника. Ножны изготавливали из шпор. При помощи ремешка, продетого через три кольца, скромосакс подвешивался к поясу. Причем расположение орнамента на ножнах подразумевает, что висело на левом боку. Шайбендольх Средневековый тип кинжала с головкой и гардой форме дисков. Клинок обычно очень узкий, сечение имел разные формы. Когда обладатель такого оружия смыкал свою руку защищенную ладной перчаткой на рукояти, пластинки перекрывали отверстия в кулаке и одновременно нижняя пластина становилась удобной опорой для другой руки, благодаря чему предоставлялась возможность нанести более сильный удар и пронзить доспех противника. Орендольх. Ушастый кинжал свое имя получил от двух дисков, образующих головку. Родина этого типа кинжала, который вошел в моду в Европе в 14 веке, является мавританская часть Испании, где его носили еще в 13 столетии. А с начала 15 века это было зачастую богато украшенное оружие, которое носили уже в Италии. Стилет. Только колющее оружие без лезвий. В 17-18 веках было широко распространено в Италии. Клинок в сечении квадратный или прямоугольный. Гольбейн. Средневековый кинжал швейцарского наемника, 16 века с широким, сужающимся кострю клинком и черенком, расширенным в районе головки. Его называли так по имени художника того времени Ганса Гольбейна, на картинах которого его обнаружили нацисты. Он стал первым официальным штатным образцом холодного оружия Третьего Рейха, одобренным лично самим фюрером. Дага. Кинжал для левой руки. Использовался в паре с рапирой на дуэлях. Применялась только вместе с другим одноручным оружием, таким как шпага или сабля. Ей мало защищались, в основном пытались нанести укол. Часто Дага имела волнистое лезвие. Во время поединка кинжал держали клинком вверх. Поздравляю, второе видео про холодное оружие благополучно завершено. Пишем в комментариях известные вам виды кинжалов, которые я не озвучил и которые вы считаете интересными. На сим откланяюсь. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо!